Здравствуйте, одноклубники и организаторы бокс клуба Железная Собака. Зовут меня Дмитрий Гаврилов. Я из города Сестрой Ленинградской области. Вот решил записать отзыв о своей собачке, которая очень доволен. Оправдала ожидания. Какой бокс хотел, такой заказал и получил. Желез у меня уже четвертая собака. Первая была бурлак. Был взят с новым потом еще две собаки два барса следопыта были плохого о старых букса говорить ну, ничего не буду дело правили и с поставленными задачами справлялись Но все же желез нравится больше как внешне так и технически почему выбрал именно ее да потому что ребята делают буксы по индивидуальным заказам. Вот это, наверное, и сыграло решающую роль в выборе. Опять же, повторюсь, это внешний вид. Ну и, насмотревшись много видеороликов про буксы, понял, что ребята с букс-клуба не стоят на месте, а продолжают усовершенствовать буксировщик. Дальше, чтобы он стал лучше, На буксе гоняю на рыбалку на ладогу. Ну и так покататься. Это же это всегда. Из доработок моих на буксе это заслоночка на руль. Очень нравится и очень удобно. Я считаю с электростартером заслонка на руле. Это просто огонь. Давно хотел ее сделать, но на старых буксах не было электростартера. А вот наглушитель сделал, чтобы не горел ни ящик, ни капот. Плотнитель был на крышку. Сделан. Так. Что еще тут у меня? А, шина возвратная снята маленькая пружинка поставлена вот это большая гастел меганки подрезы насанки поставлены ну и так мелочи что тут еще пошпицован вал дополнительно ведущий все катки смазаны пролиты все тросики вот. поломок пока не было ну потерялся только вот этот болтик приехал без болта ну ничего капот никуда не делся ничего страшного в принципе это и половка это назвать нельзя пол вот. поменял гравира поставил все сейчас все нормально что еще так две замены масла было до да, свеча свеча родная я даже не выкручивал все нормально работает ну как-то так по буксу вроде все сказал. Продолжает радовать. Все хорошо. бокс клубу хочу пожелать сплоченности коллектива. Больших заказ, заказ, заказов. И, конечно же, процветания. Пусть у букс-клуба и у ребят будут только лучшие времена. С многократными победами, успехами и достижениями. Всем здоровья, удачи. Спасибо за внимание. Всем пока.